Меня зовут Александра, мне 30 лет, я сборщик мебели «Трансформер». Мы сидели в компании, в компании был знакомый, который уже работал здесь мастером цеха на тот момент, и я просто попросила его я говорю, не хочешь меня взять к себе на работу, он говорит ты пойдешь в сборщике я говорю, да он говорит, ну хорошо, я позвоню, узнаю он позвонил сюда начальству и сказал, что вот так и так есть человек который хочет попасть сюда сборщиком а на тот момент люди были нужны и как бы сказали, хорошо но потом он говорит, ну тут такая совсем нестандартная ситуация она женщина ну они скажут, пускай придет, посмотрим ну, в общем, я им понравилась, они мне, и я здесь работаю. Когда в гости ходишь или еще что-то, ну, в основном смотришь на на то, как она поклеена. Мне обязательно нужно его потрогать. Это у меня прям действительно есть такая штука, я трогаю, и если со мной рядом муж, я его спрашиваю, а из чего? Это что? Ну, у него стаж поболее моего, он уже 10 лет работает в этом всем. Вот, и как бы вот это да. Либо просто посидеть, я могу посидеть, пощупать. Оно ровно, неровно, есть такое. По-любому, это в любой профессии, я так думаю. Ну, первый раз в руки шуруповерт я взяла год-два тому назад. Я решила делать доски для детей, для развития по методике Монтесори, визиборд называется. Я начала, в общем, как бы вот с этого, в основном. Моему сыну 9 лет. Он пищит прямо и просит, чтобы я ему сделала двухъярусную кровать. Это вот его мечта. Я ему обещала, но пока не знаю, когда обещание придет. Ему очень нравится все, что я делаю. Доски я когда собирала дома, вот эти безборды, он оценивал каждую доску. Он приходил, смотрел, говорил, это классно, это классно. Ему очень нравится. Ему, в принципе, нравится все, что я делаю, наверное. Даже раньше, где бы я ни работала, он меня любит. Он меня просто любит. Мы стараемся друг другу быть лояльными. Здесь не пренебрегали тем, что я приду, как бы, как девушка сюда. Но в основном здесь, наверное, больше всем было интересно, что это такое вообще, как так женщина в цеху, что она сможет сделать вообще, сможет ли она. У нас нет здесь такого, что я женщина и у меня какие-то там, допустим, какую-то скидку мне делают, нет. Ну, понятно, что там, допустим, таскать здоровые листы я не буду, у нас мальчики их не таскают сами. Но помочь, к примеру, там, на присадочный станок, лист 2 на 2. Если помочь, что-то передвинуть, что-то поменять, допустим, местами, либо что-то засунуть вот, как в станки, да, это не проблема. Помочь я могу им, они мне помогают, то есть здесь все нормально. Шоколадки мне покупают. Вообще женщина может пробовать себя везде. Я хотела идти еще и автослесарем, если честно. У нас есть друг, который работает автослесарем. Я ему я его прям просила, возьми меня к себе, я пойду, я хочу научиться вот этому. Там же масло, там же бензин, там же и что, ничего страшного. Я говорю, возьми. Но меня туда не взяли. Поэтому бояться никогда ничего не нужно. Я считаю, что сидеть просто за компом, я просидела просто какое-то время за компьютером, ну я начала деградировать. У каждого... Я считаю, что физический труд все-таки как-то женщину, да и вообще человека э развивает умственно, то есть это очень важно саморазвиваться.